И всем привет! прицом я Максим Шанович и, и у нас открылся сервер по Майнкрафту он называется Релий Джерифе реальный гриф у нас есть 100 игроков ад эн, Эндер Мир эндер Мир будет открыт в 12 часов и 30 минут по московскому времени а адский мир будет открыт в 13 часов по московскому времени он будет открыт через 30 минут как открывается энд у нас есть цены Он вы, вы здесь не получаете но вы можете здесь додаться дальше у нас есть скозд борц Можете нажимать на любого человека, и, и он вам все скажет. Но сначала нажмите на вот этого чулочка, он вам все, все объяснит. Это доска почета, с этими именами нельзя заходить на сервер, а иначе бан. Тэпуемся на автомайн. Здесь можно ломать, становить. здесь можно все. Она обновляется каждые 10 минут. Вот, например, она вот так вот я ломаю. И она в скором времени восстановится. Пишем спавн. Он, и у нас есть донаты. От виллджера до религодов. Он стоит 4000 рублей. Пантера стоит 4, почти 4000. А президент почти 2000. У нас есть еще РТП. Есть кейсы. Один не работает, другой уже работает. Покупайте на нашем сайте. Сайт, сайт у, вас, у, вас, у вас будет в описании, а IP будет на экране. Выходим. И вот наш IP. За, можете заскриншотить, можете остановить видео, Просто заходите на сервер. Мы вас очень ждем. С вами я был Максим Шанович. И всем пока.